Интернет-магазин аккумуляторов 4FE. Наш магазин предлагает широкий ассортимент аккумуляторов, зарядных устройств и сопутствующих товаров. Мы не просто продаем аккумуляторы, мы оказываем полный комплекс услуг. Осуществляем проверку, доставку аккумуляторов, установку на ваш автомобиль. В сервис-центре при магазине вы можете пройти проверку системы электроснабжения автомобиля, а в случае выявления неисправностей мы подыщем нужные запчасти и произведем необходимый ремонт. Проверка осуществляется с помощью профессионального, высокотехнологичного диагностического анализатора. На некоторые марки аккумуляторов мы делаем скид, также проводим сезонные акции и специальные акции по маркам аккумуляторов. Привезите свой старый аккумулятор, и получите приятную скидку. В подарок каждый покупатель получает так называемую парковочную визитку. Это очень удобная и необходимая вещица в большом мегаполисе. Она легко размещается на стекле автомобиля, имеет в комплекте набор цифр наклеек, с помощью которых можно написать на визитке номер телефона. Как оформить заказ? Вы можете сделать это либо на сайте, либо приехать прямо к нам в магазин по адресу улица Добролюбова, 10, 1. Здесь вы сможете все увидеть, пощупать, получить консультацию и выбрать себе лучший аккумулятор. Мы при вас его проверим и выпишем гарантийные документы. Мы работаем для того, чтобы в любые морозы вы были уверены, что автомобиль вас не подведет. Вы останетесь очень довольны. А ваш автомобиль особенный.